Всем привет, меня зовут Александр. Сегодня я познакомлю вас с потрясающим кейсом и расскажу о том, как любой желающий может получать стабильный доход более 100% годовых, инвестируя без рисков в Surferner. Это уже делают некоторые из наших рекламодателей и чуть позже на реальном примере я покажу вам, как именно они это делают на протяжении уже нескольких лет. При этом сразу скажу, что 100% годовых это далеко не предел, и ваша личная доходность может быть существенно выше и составлять, к примеру, 100% в месяц, 500% в неделю или даже 1000% в день. Если кто-то не знает, что такое доходность 1000% в день, то представьте, сегодня вы вложили 1000 рублей, а завтра забрали эту 1000 и еще 10 тысяч рублей сверху. То есть по факту приумножили свои вложения в 11 раз и получили тысячу процентов прибыли. Пожалуй, это кажется слишком крутым, чтобы быть правдой. Но такое действительно возможно делать в Surferner. Даже несмотря на то, что это не инвестиционный проект, и более того, тут вообще не принимаются никакие вклады и не выплачиваются никакие проценты. Для тех, кто еще не в курсе, я поясню, что Surferner это рекламная платформа гарантированного контакта с аудиторией. С одной стороны, объединяющая сотни тысяч пользователей, заинтересованных в заработке без вложений, а с другой стороны, рекламодателей, заинтересованных в продвижении своего бизнеса и поиске новых клиентов. Другими словами, тут просто море возможностей для интернет-предпринимателей. Во-первых, здесь можно рекламировать свои предложения по горячей аудитории, получая клиентов, рефералов, партнеров бизнес-проекты. А во-вторых, размещать оплачиваемые задания и с их помощью получать практически любую активность, продвигая таким образом свои соцсети, раскручивая канала и генерируя самые различные лиды. И именно возможность размещения оплачиваемых заданий нас и будет интересовать в этом кейсе, поскольку именно на размещении заданий Здесь можно делать просто сумасшедшую доходность. То есть, смотрите, мы можем разместить здесь практически любое оплачиваемое задание, и за некоторое вознаграждение его выполнят пользователи Surferner. Соответственно, если каждое выполнение такого задания будет приносить вам какую-то определенную прибыль, ну, например, 1000 рублей, а стоимость, которую вы будете платить за каждое такое выполнение, будет существенно ниже, ну, например, 500 рублей то получится очень простая математика. Заплатили 500 рублей, получили 1000 рублей. Далее заплатили 1000 рублей, то есть уже два раза по 500, получили 2000 рублей и так далее. То есть купили дешевле, продали дороже. Купили клиента за 500 рублей, продали за 1000. Ну и вот вам те самые 100% дохода за каждое выполнение вашего задания. Больше выполнений заказываем, больше прибыли получаем выходит что перед нами практически идеальный денежный конвейер с одним лишь но. все это будет возможно только если у вас есть такие задания предложения ну или по-другому оферы, за выполнение которых вам кто-то готов платить хорошие деньги не буду долго вас мучить и скажу что на самом деле таких предложений сегодня очень много и прямо сейчас я познакомлю вас с одним из таких направлений, которое доступно абсолютно каждому и, к вашему большому удивлению, буквально каждый день находится у вас перед глазами. Это знакомые всем так называемые программы «Приведи друга». Они же партнерские или реферальные программы различных брендов. Принцип их работы предельно прост. Вы приглашаете людей по своей ссылочке воспользоваться каким-либо сервисом и получаете за это денежные вознаграждения. А чтобы вам было легче приглашать, как правило, предусмотрено вознаграждение сразу и для вас, и для вашего друга. Оглянитесь вокруг и увидите, что сегодня, пожалуй, только самый ленивый банк не предлагает заработать на приглашении друзей. А вслед за банками подтягиваются и другие сервисы. Мобильные операторы, магазины, службы доставки, онлайн кинотеатры и так далее. Многие компании действительно готовы платить вам реальные деньги за каждого приведенного клиента. Давайте возьмем для примера программу «Приведи друга» от Альфа-банка. На текущий момент банк предлагает вознаграждение 1000 рублей за каждого, кто оформит абсолютно бесплатную альфа-карту по вашей ссылке. И при этом ему самому банк тоже обязуется зачислить 500 рублей после совершения первой покупки по карте. А если друг закажет кредитку, то вы оба получите по 1000 рублей. Ну и как дополнительный стимул, это возможность выиграть полмиллиона рублей на путешествие как вам, так и вашему другу. Неплохая такая мотивация, согласитесь? И надо признать, что она отлично работает, люди действительно рекламируют Альфа-банк, размещают свои ссылочки в соцсетях, отправляют друзьям в сообщениях и даже зарабатывают на этом какие-то деньги. То есть перед нами сейчас как раз тот самый привлекательный офер, по которому банк готов платить вам 1000 рублей за каждого клиента, и это предложение отлично подходит для реализации той модели, о которой мы говорили в начале. Размещаем задание в Surferner, платим за выполнение 500 рублей и получаем за каждое такое выполнение 1000 рублей от банка. То есть фактически покупаем клиента за 500 рублей, а продаем его за 1000. Соответственно, сутью нашего задания, которое мы будем размещать в Surferner, как раз и будет заказать бесплатную альфа-карту, получить ее и совершить по ней несколько покупок. При этом исполнитель ничем не обременен, для него все абсолютно бесплатно, и за заказ карты он получит, во-первых, 500 рублей от Альфа-банка и шанс выиграть полмиллиона рублей на путешествие, а во-вторых, вознаграждение на свой счет Surferner за выполнение этого задания. А стоимость, которую вы заплатите в Surferner за одно выполнение, может быть разной, и чем она выше, тем большее вознаграждение получит исполнитель, и тем охотнее он возьмется за выполнение задания. В данном случае оптимальная стоимость как раз около 500 рублей за одно выполнение, что гарантирует вам чистую прибыль в 500 рублей с каждой заказанной карты. Ну а дальше чистая математика. Например, получили 20 выполнений за месяц, заплатили за них 10 000 рублей и получили вознаграждение от банка 20 тысяч рублей. Итого ваша чистая прибыль 10 тысяч рублей, то есть те самые 100% от ваших вложений. Чем больше выполнений, тем больше ваша прибыль. А вот так могли бы выглядеть ваши доходы. В данном случае это скриншоты одного из наших рекламодателей, который таким образом уже приумножает свои деньги. Как видите, чуть ли не каждый день ему приходит вознаграждение от Альфа-банка, то есть он вполне успешно инвестирует в Surferner примерно под 100% в месяц. И это только одна партнерка от одного банка. На самом же деле, таких партнерок очень много, и каждая из них может приносить вам десятки тысяч рублей каждый месяц. Для этого достаточно всего лишь один раз разместить ваше задание в Surferner и просто пополнять его бюджет по мере расходования средств. Специально для вас мы собрали лучшие партнерские программы, наиболее подходящие для данной методики, и разместили их в нашей базе знаний. Ссылочку на эту подборку вы найдете под этим видео и сможете уже сегодня начать зарабатывать. Выберите одну или несколько партнерских программ из этого списка или возьмите какие-то свои варианты офферов и обратитесь в Surferner для запуска ваших заданий. Для этого зайдите в раздел «Разместить рекламу» и выберите блок «Произвольные задания». Свяжитесь с ответственным сотрудником по указанным контактам, согласуйте условия ваших заданий и пополните свой рекламный баланс. Далее специалисты Surferner все сделают сами и запустят ваше задание в работу. А вам останется лишь подтверждать выполнение и получать прибыль. По мере роста ваших доходов, вы сможете заказывать еще больше выполнений и получать еще больше прибыли каждый день. Ну и конечно же, вы можете многократно увеличить свои доходы, разместив еще больше различных заданий с партнерками разных банков и других сервисов. Чем больше будет ассортимент ваших заданий, тем больше выполнений ежедневно вы будете получать. А теперь отвечу на несколько важных вопросов, которые у вас уже могли возникнуть. Вопрос номер один. А можно ли вообще так делать? Не запрещено ли направлять в такие партнерки мотивированный трафик? Не будет ли это считаться нарушением правил? Сразу вас успокою, это не является ни нарушением правил, ни злоупотреблением так как во всех таких программах не запрещено дополнительно мотивировать своих друзей ни финансово, ни как-либо еще. Система финансовой мотивации уже заложена в данном предложении, и это означает, что банки осознанно разрешают такой сценарий привлечения клиентов. Кроме того, исполнителями при этом являются не какие-то боты, а абсолютно реальные люди, то есть банк будет получать реальных клиентов и с удовольствием будет платить вам за это вознаграждение вопрос номер два а хватит ли исполнителей на всех желающих и не получится ли так что если одновременно множество рекламодателей будет размещать однотипные задания то исполнителей на всех не хватит и этот способ заработка перестанет работать вопрос вполне резонный поскольку конечно же очевидно что при перенасыщении одинаковыми заданиями может возникнуть Замедление их выполнения. Но при этом важно понимать, что, во-первых, каждый день к Surferner присоединяются сотни новых пользователей, готовых снова и снова выполнять ваши задание. А во-вторых, каждый месяц на рынке появляется множество новых выгодных партнерских программ и предложений, которые также можно монетизировать таким способом. То есть, этот источник дохода можно по праву считать неиссякаемым. Ну и в конце концов, даже если ваше задание будет выполнено не за одну неделю, а, например, за один месяц, два месяца, да даже полгода, то в итоге вы все равно получите прибыль, которая будет в десятки раз выше, чем самые высокие проценты по банковским вкладам. Ну и третий вопрос. И все-таки, что же делать, если вы пополнили рекламный баланс, разместили задание но время идет, а его не выполняют или выполняют очень мало. Во-первых, вы можете увеличить привлекательность вашего задания, увеличив стоимость за выполнение. Во-вторых, вы можете ускорить интенсивность ротации вашего задания, обеспечив больший запас выполнения на его бюджете, то есть оплатив большее количество выполнений. И это позволит системе активнее предлагать ваше задание исполнителям, ну и соответственно увеличит количество выполнений в-третьих если вдруг это не помогает то вы можете отменить это задание и перевести остаток средств на бюджет какого-то другого задания или потратить на другие виды рекламы и продвижения ну или в крайнем случае вы всегда можете просто вернуть деньги и вывести остаток средств из системы но мы уверены что это вам точно не потребуется вот такая простая и эффективная методика как видите, в ней нет ничего сложного и она действительно работает как часы, ежедневно принося прибыль тем, кто уже размещает такие задания в Surferner. Хотите, чтобы она приносила прибыль и вам? Нет ничего проще. Прямо сейчас заходите по ссылочке под этим видео, выбирайте прибыльные партнерские программы и запускайте свои задания в работу. Для тех, кто не запомнил, как это сделать, под видео также будет ссылочка на подробную инструкцию по размещению заданий. Ну, на этом, пожалуй, все. Всем огромных успехов и до скорых встреч в следующих видео.